Проект Альфа Гейм на канале Виталков представляет Приветствую вас на канале Виталков и в сегодняшнем видео я расскажу о 10 лайфхаках, которые вам пригодятся работа в Unity 3D. Изменение цвета Unity при выполнении кода. Первый лайфхак по порядку, но не по значимости, это изменение цвета программы, когда ваш код запущен на выполнение. Чтобы отличать запущен на выполнение кода или нет и случайно не начать вносить изменения в компоненты, значения которых при остановке кода не сохраняются, можно использовать цветовую гамму для Unity, когда код запущен на выполнение. Для этого зайдите в меню Edit Preference и на вкладке Colors свойства свойстве Play Mode и Tint выберите понравившийся цвет. Теперь при запуске кода на выполнение Unity будет окрашиваться выбранный вами цвет. Также вы можете здесь установить цвет фона вашей сцены, цвет сетки и другие цветовые настройки редактора. Привязка объектов к сетке Для того, чтобы точно позиционировать объекты на сцене, можно использовать привязку объектов к сетке. Данная привязка работает, когда вы перемещаете объект с зажатой клавишей Ctrl. Объект будет смещаться на количество единиц, указанных в настройках Snapsetting. Открыть эти настройки можно из меню Edit – Snapsettings. Привязка также работает для масштабирования и вращения объектов. Кнопка Snap All Access привязывает выделенный объект к сетке. Блокировка видимости свойств объекта. На вкладке инспектора в верхнем правом углу есть иконка замка. Данная иконка позволяет фиксировать видимость свойств выделенного объекта. Если вы зафиксируете видимость выделенного объекта, то выделив другой объект, вы будете видеть по-прежнему свойства фиксированного объекта. Это может пригодиться при заполнении массива большим количеством префабов. Режим отладки. В Unity 3D существует режим отладки. В данный режим можно переключаться на вкладке «Инспектор» в верхнем правом углу, нажав иконку с полосками и выбрав из выпадающего меню пункт «Дебаг». Данный режим позволяет увидеть скрытые служебные свойства объектов, а также приватные переменные и их значения. «Alligan View» Часто возникает необходимость синхронизировать визуальное представление на сцене и на вкладке «Game». Сделать это можно, нажав сочетание клавиш Ctrl-Shift плюс F, при этом у вас должна быть выделена камера. Также это можно сделать из меню GameObject – Object Alleghen with View. Таким образом, на вкладке Scene и на вкладке Game ракурс видимости объектов будет одинаков. Диапазон значений При отладке программы нам порой нужно выбрать значение переменной из указанного диапазона, при этом мы останавливаем выполнение кода, вносим изменения и запускаем снова, смотря на результат, но можно использовать визуальный индикатор диапазона значений, чтобы определиться с конечным значением. Для этого в коде перед описанием переменной необходимо написать следующий код, и в инспекторе вы увидите вот такой ползунок для изменения значения. Сохранение значений в Play Mode Наверное каждый сталкивался с такой проблемой, когда делаешь изменения в объекте и замечаешь, что Unity находится в режиме выполнения кода и понимая, что все внесенные изменения не сохранятся. Но существует решение данной проблемы. В правом верхнем углу компонента есть иконка шестеренки, которая при нажатии открывает меню и в этом меню нас интересует пункт Copy Component. Он позволяет копировать компонент или его значение, поэтому скопировав компонент и его значение, выйдя из режима выполнения кода, мы можем обратно эти значения вставить. Разделение переменных на группы. Когда при написании скрипта мы используем большое количество переменных, для удобства их визуального восприятия их можно разбить на группы. Конструкция Hydra позволяет озаглавить группу переменных. Конструкция Space создает разделитель между переменными. Сокрытие публичных переменных Если существует необходимое сокрытие публичных переменных на вкладке Инспектор, то сделать это можно, используя конструкцию Hidden in Inspector. Для этого в скрипте перед переменной, которую необходимо скрыть, нужно написать строку хайден инспектор in Inspector, после чего переменная не будет отображаться в инспекторе. Сериализация полей Работая с публичными переменами в инспекторе, мы с легкостью можем менять их значения, не заходя в исходный код. Но что делать, если также хотим менять значения приватных переменных? Для этого можно использовать сериализацию. Сериализация – это способ трансформации данных из одной структуры в другую с целью сохранения целостности данных и сохранения самих данных. Для сериализации переменной перед ней нужно написать следующий код – Seriable field После чего данная переменная будет видна в инспекторе. Ее можно будет изменять, а внесенное нами значение будет сериализовано. На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях.